Что ж, ты заполнил весь лист персонажей и позвал пару друзей, которые хотят играть в ДНД, но тебе не хватает одного важного компонента. Мира, персонажей, законов физики, которые все будут игнорировать ради крутых моментов, из-за которых ты будешь платить онлайн художникам, чтобы запечатлеть их. Но это задача, которая требует лидерства, инициативы и полное осознание того, что куча младенцев будут втаптывать все твои идеи в грязь ради смешнявых мемых и глупых ситуаций. Несмотря на это, все подобный статус имеет нереально низкий порог входа и, скорее всего, является самым важным элементом вашей настольной ролевой игры, и без него игра не будет Существовать. Поэтому каждый, я говорю, каждый должен исполнить этот долг хотя бы раз, дабы все игроки, что молят о возможности провести хорошее время, сумели насладиться этим прекрасным времяпрепровождением. И достаточно долго, чтобы мне не пришлось делать это самому. Что? Ладно! Добро пожаловать! Дерьмовый гай по драконам и подземельям! Мастер подземелье или игровой мастер, если тебе нравится Супсгоном, является игровым движком, который решает практически все, что происходит в игре, за исключением собственных решений игрока. Твоя роль как Диема, сокращенно от Master, Маста, заключается в том, чтобы контролировать и описывать практически каждую деталь в игре, потому что ты и есть игра. Игра не может существовать без мастера подземелий. Как Дием, ты решаешь, как работают правила, и если они тебе не нравятся, сказать в бездну все и придумать свои. Иначе как ты поймешь, что твои все правила знающие игроки не вешают тебе манипуляторную лапшу, чтобы обмануть тебя, дабы получить питомца ускользающего зверя? К счастью для тебя, если ты не уверен или не помнишь некоторые правила, ты всегда можешь просто найти и прочесть их, потому что быть хорошим демом означает правильное применение информации, не ее запоминание, в отличие от постсоветской американской системы образования. Помимо правил, конечно же, ты являешься мостом между игроком и тем самым фантазийным миром, в котором они играют, описывая все, что происходит в мельчайших деталях, как те кринжовые радиоподкасты, только с большим количеством пауз. Все, на чем они женятся ебут или убивают, имеет контекст, который ты им преподносишь, что означает, ты должен быть абсолютно точен в своих словах и уважать толковые словари. Иначе повествование того, что происходит у тебя в голове твоим игрокам, будет ошибочным. И те подумают, что невинный прохожий NPC является убийцей, потому что твоя тупая голова случайно запнулась при его озвучке, когда на самом деле он просто проходил мимо. Существует много методов преподношения информации для игроков, и не зависит от того, какую демо стиль презентации. Современная попкультура описывает этот задротский ритуал сопровождения со столом из красного дерева на заказ. Игроков, одетых в профессиональные косплеи по качеству наравне с фильмами из двухтысячных, х Атмосферное освещение, как у стримера в комнате, сопровождающее музыка и эмбиенс, которая как спаль для твоих ушных каналов, и детализированные миниатюры, карты элементы ландшафта, раскрашенные ангелами, используя кисти, сделанные из носовых волос самого бога. Теперь нужны ли тебе все эти роскошные, дорогие, абсолютно лишние презенты и стимулус, чтобы в свою очередь предоставить своим игрокам хорошую игру в драконы и подземелья? Конечно, нужны, выворачивай карманы, дрянь, твой кошелек может потерять пару сотен грамм. Но даже со всей этой роскошной театральщиной, каждый мастер подземелья должен полагаться на самый надежный театр фантазии, где каждый должен использовать свое воображение, чтобы чтобы визуализировать в голове, что происходит в твоем великом фэнтези мире. Дабы не делать вашу игру в ДНД, стоит треть состояние, и она может быть как грандиозно с театральными реквизитами, посиделкой с друзьями и вырезками из картона, так и сидением в ресторане, где чарник это салфетки и соломка с перечницей, это темная королева зла и ее верный злой белый жеребец. Несмотря на все предыдущее, в конце концов тебе придется полагаться на самое мощное изобретение человечества, что поднимало войны и губило нации. Слова. Никогда недооценивай силу хорошего словаря, так как неизбежно ты окажешься в ситуации, где все твои дорогие реквизиты будут бесполезны и тебе придется научиться использовать старый добрый русский язык а где ему большая часть твоих задач скатывается к тому чтобы решать как игроки взаимодействуют с твоим на величайшим фэнтези миром и то как они это делают решается одним простым действием броском кубика когда игрок хочет сделать что-то что-либо это обязанность демо решать если игрок кидает кубик какой кубик кидать и результат после броска кубика потом практически все остальное является расширением этой одной обязанности и причиной почему никто не хочет этого этого делать, потому что одна обязанность это уже слишком. Одним из расширений является то, что Дим это энциклопедия всей игры в ДНД. И если в мире и имеется история, то это работа Диема знать ее. И когда игроки сражаются с плохишами, это задача Диемы следит за вражескими способностями, здоровьем и сексуальной ориентацией. На всякий случай ты никогда не знаешь. Если игрок воскресит своего давно мертвого дядю, то Дэем должен прочесть предысторию игрока и знать, что он был пьяницей ракетостроителем, который кушает только мечехвостов. И, и когда игроки подмечают, как сюжеты персонажа немного напоминают властелина колец, это за демона драть им зад. Однако самая страшная часть бытия каждого мастера подземелья это импровизация. Так как ты не можешь предугадать каждую возможную возможность, которую игрок возможно сделает возможной, тебе придется придумать все на ходу и разобраться, как эти возможные возможности могут быть возможны. Если персонаж игрока пытается подслушать разговор, тебе придется придумать, что они услышат. Если кто-то скушал много фасоли с яйцами и пухнет, тебе придется придумать, как это пахнет. Если группа решит убежать с пути основного сюжета в другом направлении, тебе придется придумать, куда это их приведет, как в другой город. Или к опасной ведьми или даже в основной сюжет потому что ты подвинул его туда ведь хлебные крошки в виде гигантских неоновых букв сюда было недостаточно очевидно если ты уверен в своей возможности приготовить ответ к любому вопросу который может задать игрок спешу остановить тебя потому что нет блять, ты не можешь кто то в какой-то момент времени сделает что-то что превратит твой бесштанный кошмар в реальность и тебе придется решить что-то здесь и сейчас бегаешь ли ты за новой парой или просто подыграешь им пока игроки смотрят на твои метафорические ветреные колокольчики что ж, со всей этой легко перевариваемой абсолютно не устрашающей кучи ожиданий которая даже не царала поверхность того что означает быть мастером подземелья в сторону вопрос состоит в том как человек становится мастером подземелья без лишних слов ты захочешь иметь книгу игрока у себя по-другой, так как в ней содержатся все основные правила игры. Как бы много ты ни нашел материала по игре, самым младенческим способом будет покупка готовых приключений. Один из этих заводил. Которые обычно имеют сюжет персонажей, стычки, злодеев и куча вздорной херни для тебя и твоих игроков. Однако, если это слишком сильно бьет по кошельку, естественным решением будет написание своей компании. Одно только слово про собственные компании. Они часто заканчиваются на стадии заготовки, и тебе придется писать весь сюжет, персонажей, сражения, злодеев и вздорную херню самому, что может занять от а целые ночи засиживания и писанины до вечности, потому что ты только придумываешь идеи и не стараешься их записать. В любом случае, как только вы соберете скелет вашей компании, вам надо фаршировать его внутренними органами. И как любой, кто прошел биологию в школе, ты знаешь, что органы противные влажные и могут часто вылететь из твоего тела настолько далеко, что тебе приходится заменять одну почку губкой, пока ты ищешь оригинал. И это до тех пор, пока внезапно красные клетки не начнут работать с губкой, и она станет куда эффективнее, чем сама почка, и ты начнешь задаваться вопросом, если школьные знания вообще чего-то стоят. Так что удачи блять, нахождение. И баланса между временем на подготовку к игре и самим временем на игру. Тратишь ли ты целую неделю на зарисовку карт, написание ситуации и элементов диалога для персонажей, вплоть до описания любимой игрушки собаки, парня и его двоюродной сестры? Или ты просто занимаешься вздорной херней сам и тратишь последние полчаса до игры, панически выписывая кусочками текст из генератора рандомного ДНД контента? Но эй, как только вы начнете играть, остальное придет естественным путем. Просто делай один шаг за другим, и ты даже сможешь насладиться теми моментами, когда игроки начнут отыгрывать своих персонажей между собой. Потому что тогда ты сможешь устроиться поудобнее. Расслабиться и позволить им повеселиться И тебе даже не придется зачитывать текст за персонажей Или опрокидывать на них лор Или о блядь, разбойник разбойнику крал у четки Да, очередная мучительная часть бытия мастера подземелья Это решение проблем в группе игроков Будучи фактически их нянькой Которому надо приносить совок социальных обязанностей В большем количестве ситуация Дем ожидается принятия большего количества решений В организации группы Ведь ты буквально взял ту роль От которой существование игры зависит больше чем от игроков Ты тот кому обратятся игроки при делении лута Ты имеешь большее влияние на установление Следующие даты для игры и ты будешь тем кто выгонит парня который перебивает твое описание ароматного сада свежих роз своим пост запахом и это означает ты не можешь принять роль пассивного диема. контроль над вентилятором принадлежит только тебе и если говно летит прямо в лопасти от тебя ожидается вовремя выключить его до того как место реально запахнет как улица средневековой англии даже при всем сказанном у меня нет возможности рассказать все об этом подъеме в гору коим является каково быть мастером подземелий не говоря уже о том каково это быть хорошим мастером подземелий я соблазнил достаточно много высоких чтобы заставить кончен джунга сохнуть по мне но я верю что наилучшим способом показать каково это быть мастером подземелья было бы демонстрация тех самых скрытых в нижнем белье увлажняющих навыков которыми я владею к счастью для вас жаждущих, я уже собрал днд сессию с кучей задротов и демонстрировать я буду вам Ладно, неожиданные. Вы заходите в таверну внутри народ и на первый взгляд все веселятся. Все, кроме таинственной фигуры в капюшоне в центре комнаты, которого никто не заметил, кроме вас. Ваши действия. Я хочу отодрать бармена! А я хочу отодрать бармена. Никто не хочет поболтать с этим индивидом? Кто знает, может быть он связан с одной из ваших предысторий. О да, мне это напомнило. Дэм мог бы взглянуть на мои заметки, которые я оставил для своей. Это всего пару страниц, но я придерживался уникальности своей родины как основного движущего элемента моего персонажа. К Какого хера это же, блять, романа? Я не прочту все это да, кстати, я хотел спросить себя о домашних правилах, которые я придумал для одного из своих персонажей. Я обсудил их с парой друзей, и они считают их вполне сбалансированными, так что можно сильно не проверять. <соторит> о, не-не-не-не, я знаю, что ты задумал, ты мохнатая э -э -э, пилка. Эй, Дэм, э, есть таверник Голиаф? Без причин, я просто хотела знать. Чувак, да, ведь есть? Я уже давно ищу другана для серфа. Мы же на пляже, да? Я не следил, можешь описать сцену заново? Чтоб с вами, я вернусь кое позже. Дона Райт, ваша группа уже решилась на засаду, парень которого вы высматриваете на протяжении трех сессии прямо тут, наслаждается дворфийским бухлом. О божечки, я да уж точно наслажусь своим дворфийским напитком. Э, соберитесь, каждый раз, когда мы пытаемся решить пойти налево или направо, все идет плохо. Нам нужен стопроцентно надежный план. О, oh, может, пойдем поговорим с ним? Но если дела пойдут плохо, я использую пистолет. Когда, блядь, слепой драконорожденный получил пушку, я не помню, чтобы я давал ему пушку. Как давно у него эта пушка? Всего один человек, почему бы мне просто не подкрасться и не отравить его напиток? У меня плюс 10 к скрытности, преимущество с плащом невидимости. И еще плюс 10, если Франц колдует бесследное передвижение. Меня никто не увидит. И обойдемся без боя. Или я использую пистолет! Как долго ты будешь терроризировать мои булки? Ты, прямоходящая сумчатая! Даю вам 6 минут и 44 секунды. Если эта пати не прет к согласию, я скармливаю ваши фигурки виглером. Группа тупиц. Вы тоже заходите в таверну и тоже видите таинственного хера в капюшоне, который осмотрел вас и принимает угрожающую позу. Он показывает на 5 свободных мест и говорит вам, чтобы вы... Так, а кто тут самый богатый на вид? А, ты ж... Я, блядь, откуда... В углу сидит дворянин, ладно, но сейчас он занят разговором с другими, поэтому тебе стоит... Я уже тут. Я запугиваю его, чтобы сыграть с ним. Вармуреслик на все его золото имение. Эй, абсурд! Ты мог бы использовать очарование личности, которое ведет его в статус зачарованного, что даст тебе преимущество на все. Я с... прошу отдать его нам все его деньги. Абсурд, я бы. Я кинул одиннадцать. Что ж, это скорее действие помощи, которое. Какого хрена, я не просил тебя кидать кубик? Но ведь я уже сделал его. Глянь! И одиннадцать это хорошо. Теперь мы друзья, все любят абсурда. Я запугиваю его, чтобы сыграть с ним в армреслик на все его золото и имение. Блять, хорошо, вы начинаете армреслик на часть его золота. О, я уже все украла. Кстати, он может быть проклят. Ну, знаешь. Из-за проклятия в предыстории? Окей, okay, конечно. Тем временем фигура в капюшоне, в центре комнаты которого проигнорировали абсолютно все, трансформируется в гигантского титана размером с небоскреб. Крыша таверных взрывается, проявляя... ЗЛОВЕЮССА МАКСИМУСА ДЕМОНИЧЕСКОГО ЛОРДА ТЬМЫ Злодеус Максимус? Что же, я давно не практиковал свой латинский, но над этой игрой слов явно размышляли недолго. Если подумать, его имя сваровно с титула Папы Пантификса Максимуса. Возможно, стоит на наличие епископов и подлого кардинала. Нет, ты не прав, заткнись. Он смотрит с высока, и одним щелчком все ваши магические артефакты пропадают. Что? Возмутительно, это нечестно. Я требую совершить противодействующий бросок навыка. Это же классическая стратегия ослабить противника перед боем, который использует реальные эгоистичные плохие дядьки Он хочет продемонстрировать, что мы слишком зависимы от наших магических плюшек, что в свою очередь метафорическая атака на нашу самооценку Смотри, теперь он скажет Ваши жалкие безделушки вам не помогут Ваши жалкие безделушки вам не помогут Сказал он, держа весь лут в светящейся сфере в своей ладони. у у со сферой из книжки? Хватит делать сравнительный анализ! Злодею скастуют удержание личности на всех посетителей верны. Всем надо совершить контрзаклинание, контрзаклинание, контрзаклинание. Знаете, что обычно советуют делать в таких ситуациях? Эх, как же она там? Контрзаклинание. Ебать ты, как много у тебя контрзаклинаний? Достаточно. Не, реально, не может, чтобы тебя было так много. Конечно, может. Вранье, дай глянь твой черник. Нет. Дай мне черни. Нет! Дай мне его нет! Дай мне вот, я это! Дай мне вот Уйди, это! я нет. должен увидеть! Как мультикласс повелителя зверей колдуна войны и я бы хотел воспользоваться передвижением питомца, чтобы подвести меня к врагу, потом, чтобы он ударил его, а, потом я... действием фамилиара использовать действия помощи, а, сколдовать а... ускорение на себя, потом потусторонний взрыв, как быстрое заклинание, использовать всплеск действий, чтобы положить свет на нос моего питомца, и атакую, как мое ускоренное действие. П -п Погоди, я немного. Ух ты, Круто. Мой то страж активируется, так как он навел на меня заклинание. Значит, у меня есть верный пес прямо у ног злодеюса. Так как теперь это мой ход, милый щенок точно отобедает его лодыжка. Потом страж подойдет. И даст леща. И теперь я использую ячейку 9 уровня для сотворения. Стой, дай минутку: 32 гигантских удава. Мне кажется. Ты ведь следишь за инициативой, так? Не забудь, что у меня также есть две лошади, мастив и 6 куриц. А, и у меня осталось перемещение. Могу ли я увернуться, как свободное действие? Имя собаки сырный шарик, если что. Джо, могу стать этим? Эм... <смех> Пока вы оба утесёте этот вопрос, я пойду одурачу столько людей, сколько смогу на их деньги. Э, нет, погоди-ка ты, ворон-переросток, ты сказал, что ты законопослушный и добрый. Оу, не не не не, -не. Я сказал, что я был городской стражей, который стал лекарем и принял глядву Гиппократа. Но я могу понять причину конфуза. К тому же, я не верю в зрение. В любом случае, я подумаю, что я Спасибо. Дамы и господа, могли бы вы обратить внимание? В моих руках я держу одно из величайших... Окей, okay. пока я стою на стул, все обращают свое внимание на меня. Я делаю завораживающую улыбку, и все начинают кричать мое имя, пока я вытаскиваю свою 12-стронную акулеле и нач... Извинитесь, кто тут Диэм? О, ты, конечно. Но в этом случае мне придется кинуть на убеждение или выступление. И если я закину минимум 15, зачавлю каждого, что все будут слушать каждую мою команду. Сделав это, мой персонаж сможет начать свою компанию, которая зарабатывает на продаже очень специфических. Нет. Не волнуйтесь, друзья. Просто вспомните всех друзей, которым мы помогли на нашем пути, и связь между нашими сердцами поможет нам одолеть с Максимуса. Именем таверны я накажу тебя. Увидите. Могу я порнуть и забрать весь лут? Потом. Эй, Дэм, не то чтобы это произошло, но гипотетически, если бы я потеряла набор кубиков, которые ты мне одолжил, могла бы я взять еще один? Клянусь, я начну топить. У, oh, у меня есть идеальная музыка для этой ситуации. Только дайте секунду, ее надо найти. Музыка? Хорошая идея! Мой фирмок достает укулеле и начинает петь злодею. Ты со злодейской улыбкой, почему бы тебе не присесть поболтать? Мы ведь очень похожи, как две капли воды. У меня нет хвоста, но я могу дать свой. Стоп, свою. я думаю, было достаточно бордовства на сегодня. Я сказал достаточно! Мне кажется, мы еще не обозревали эмоциональную сторону конфликта. Я имею в виду, кто злодею для нас, понимаешь? Он демонический лорд тьмы, он убивает, он ужасен, отвратителен и зол. Или, возможно, он метафора. Олицетворение того горя, что продолжительно влияет на нас со времен эпохи разума, или, может, мы все злодеюс? Он отражение нашего внутреннего мира. Нет, заткнись. Знаете, возможно, мы не сможем завалить злодеюса. Согласно справочнику, он контролирует четырех кракенов из чистого золота. И они абсолютно законопослушны, кстати. Технически они не злые, они лишь тоже злодеи. Что интересно, потому что... Хватит читать официальный сайтинг-компании. Как он все это содержит. А вот у меня а есть вопрос. Слушай, а... Народ, а мне надо, не пожалуйста... Злодей. Я честно, Я очень очень нет, меж меж на самом деле, нет, меж вы не можете. <свечи> а можете а а а а а да просто... Разу, я но... я прошу. А Окей, за? захлопнитесь! Злодеюс Максимус полностью окружил вас, а начал говорить. мы смертные, я прожу тысячи жизненных циклов. И как только я покончу с вами, я продолжу жить еще тысячи. Вы меньше, чем момент в моем вечном существовании. Я сражал, Я сражал богов, богов и, поглощал и поглощал миры, поглядшие ваши хрупкости и, и неадекватности тьмой. Которая служит Я! <связывая> Ребята, у меня все схвачено. Я говорю, превращение посреди его речи. Да, да, сделай с него Эрекса. Постой, он и так огромный, лучше в золотую рыбку. Да, давай в рыбку. Может, даже еще куда-то попливше. <связывая> Меня хватит! Заткнитесь все до единого звалите свои рты! Нет, вы не говорите с барменом, он вас игнорит! Я не читал твою предысторию, твое варево отклонено, тут нет голефов и имей, блядь, со послушать, когда я описываю сцену. Нет, я не буду писать ее заново ради тебя! Вы потратили много времени, ваша засада провалилась, и вы падаете на пол таверна. Еще ваша цель сбежала. Я не просил ни одного из вас ролять кубики, так что я их бросил в мусор. Ты не получила золото, твое запугивание провалилось. И ты остановись быть долбанным правил адвокатом хоть на момент! Вы оба! Хорош сравнивать мой уникальный концерт с популярными историческими документациями, или я нашлю на вас светло-серых ходоков. Твое контрзаклинание не сработало, твой лист говно, и нет, вы не можете сделать ничего из того, что тут, блядь, происходит. Вы потные минмаксеры и задроты. Никто не слушает вас, и стражи появляется, чтобы арестовать вас за нарушение спокойства. Players, sure can... Никто не знает английский, всем плевать, Мэтт Мерсер. Oh, нет, нет, нет и нет всем вашим действиям, и злодеи, не подвергается твоему превращению. И он сотворяет гигантскую гору прямо над миром. Мир летит к херам, все мертвы, и это был конец нашей сессии, потому что никто не хотел говорить со странной очевидно мистической фигурой в капюшоне в центре долбанной комнаты. Ну и пожалуйста. Блин, это ужасное, Хорошо, еще бы. Валите. Я не нуждаюсь в вас. Я могу найти кучу других игроков, которые будут рады сыграть в эту игру, над которой я кропотливо работаю ради них. Идите и поплачьте об этом в сети. Вы, недоделки поедатели кубиков с гоблинским дыханием. Вот что происходит, когда вы портите сцену. Это все ваша вина, знаете ли? Большое, пожалуйста. Ну что, доволен? Что еще я должен был сделать? Если они не хотят играть в игру, которую я готовил для них, то они вовсе не заслуживают играть. Может и так, но ты когда-нибудь задумывался о том, во что они хотят играть. Знаешь ведь, игроки-то тоже часть мира, как и ты сам. И самое прекрасное в ДНД это то, что все может случиться. Но я продумал это все для них. Я даже приготовил книги и остальное. Это должна была быть удивительная история с крутыми неписями и грандиозной кульминацией. Но они не делают того, что я от них жду. И это правда. И может они никогда не будут. Но это ведь хорошо. Конечно, помни о том, куда игра должна двигаться, но не все должно быть сделано как по инструкции. Каждый играет в свою версию ДНД, и ты как Диэн должен адаптироваться под них. Говоря нет всему, что ты не хочешь, чтобы они делали, не даст им того уникального опыта с бесконечным количеством возможностей. Это лишь заставить их чувствовать, что игре будет лучше без них. Ну а что если я позволю им делать все, что они хотят? И что-то пойдет неправильно, или станет скучно, или не сбалансировано, или если я забуду что-то важное, и вся игра пойдет под откос, и игрокам все равно не понравится моя сессия. Тогда ты попробуешь снова и сделаешь лучше в следующий раз. Ситуация здесь может быть хорошим началом. Да, конечно, и что я должен сделать? Поговорить с игроками? Ты точно можешь попробовать? Народ, постойте! Я извиняюсь. Я волновался, что если вы не будете играть так, как я хотел, то игра не будет такой крутой или веселой, как я задумывал. Я был слишком строг к вашим действиям, и мне не стоило останавливать вас, чтобы попробовать то, что вы хотели сделать. Я должен был поговорить с вами, и, может, прийти к какому-нибудь компромиссу для случаев, где я стоял на своем. Просто быть мастером подземелья очень и очень страшно. Столько вещей, о которых надо помнить. Придумывать что-то на ходу может быть очень сложно. И я хочу вести лучшую игру для каждого. И я боюсь испортить ее для вас. Поэтому иногда я могу быть немного... не Незрелым? Анатомически невозможным? И агрессивным. Но я хочу попробовать снова. Если вы тоже хотите. Ну что, как смотрите на это? Не хотели бы вы сыграть в ДНД? Так, Краби, ты хотел... Э, ты пытался оборвать речь злодея Максимуса? Эм, да. Я хотел использовать превращение посреди его речи. Э, лады, какой у тебя СЛ с Эм, 15. Эх, несмотря на все сложности, тебе удается превратить злодею Максимуса. Он трансформируется в малую овечку и падает на пол таверны. Увидев это, половина посетителей таверны срывает себе маскировку, показывая, что они принадлежат культу злодеюса. А ну-ка, народ, кидайте на инициативу. Ну что, погнали? Как же мне это нравится.